В теории о пяти главных чертах личности говорится о том, что существует пять типов людей. Открытые, добросовестные, экстраверты, доброжелательные и эмоциональные. В каждом из нас черты представлены в разной степени. Чтобы понять, как себя проявляет каждая из черт, рассмотрим пять личностей и то, как они поведут себя после крушения корабля на острове посреди океана. Открытая Аделия очень заинтересована в изучении этого красивого острова. Экзотическая природа вдохновляет ее. Она собрала камни, ракушки и цветы, чтобы украсить вход бамбуковой лачуги, которую построила для всех. Она считает, что это большая возможность научиться многому новому. Клэр добросовестная. Ей не интересно. Она оценивает серьезность ситуации и очень рада, что захватила набор для выживания с корабля. Она, как всегда, подготовлена и приступает к выполнению важных дел. Ей кажется, что ее задача – организовать каждого и убедиться, что все начнут искать все необходимое для выживания – пресную воду и пищу. Экстраверт Эмиль очень рад, потому что они все выжили. Ему очень важно поговорить с кем-то и поделиться своей радостью. Он собирает всех вместе, чтобы отпраздновать выживание и рассказать всем о своих планах исследовать остров вместе. Доброжелательный Альберт добрый от природы. И несмотря на усталость и жажду, он обеспокоен состоянием Норы и предлагает ей свой кокосовый сок. Остальные знают, что он не откажет и не стесняются просить его о помощи. Нора эмоциональна и часто находится в стрессовом состоянии. У нее большой упадок сил, и она плачет, сидя на пляже и не представляет, как они выберутся с острова. Для нее океан вокруг кажется бескрайним, а природа загадочной и опасной, поэтому она чувствует себя потерянной. Спустя 8 недель на горизонте появляются два корабля. Все начинают радоваться. У Эмиля рождается идея развести костер, и он зовет остальных на помощь. Клэр сразу же приступает к работе. Альберт приносит больше дров, Адель машет красивым знаком СОС, который сделала сама, а Нора отчаянно кричит о помощи. Но они еще не знают, кто на самом деле находится на этих кораблях. На первом корабле находится группа психологов, которые с 1980 года отправлялись в мореплавание. Они исследуют большую пятерку черт личности, которая также известна как фактор пяти или модель океана. Капитан Льюис Голдберг придумал термин «большая пятерка». Он обрадовался, когда увидел пятерых друзей на пляже, потому что каждый из них представляет одну из черт – открытый, добросовестный. Экстраверт, доброжелательный и эмоциональный. Однако он решает не останавливаться, потому что, как ученый, он предпочитает наблюдать издалека. На другом корабле пять пиратов, и у каждого из них совершенно противоположные черты. Посмотрим, сможешь ли ты распознать их. Первый пират эмоционально стабилен и расслаблен. Увидев людей на пляже, она говорит, «Мы можем их спасти». Второй пират сразу же злится на нее. Он никого не слушает и не собирается менять свои планы, чтобы помочь незнакомцам на острове. Третьему пирату кажется, что ситуация сложная. Он считает, что следует взвесить все последствия. Ему хочется подумать наедине. Четвертому пирату неинтересно. Он занят поиском ключа для сундука с сокровищами, который снова потерялся. Капитан против новых приключений и быстро прекращает споры новостью о том, что корабль останавливаться не будет. А что ты думаешь о Большой Пятерке? Узнаешь ли ты себя в ком-то из них? Или ты считаешь, что эта теория неверна, потому что невозможно охарактеризовать личность лишь пятью чертами? Если ты смотришь это в классе и не уверен, какой чертой характера обладаешь ты, выбери одноклассника и опишите друг друга. Многим из нас тяжело описать себя, поэтому мнение другого может помочь. Если тебе понравилось это видео и то, как мы рассказываем об этой теме, подписывайся на наш канал.